В день нашей первой встречи мир изменился для меня навсегда. Я стала смотреть на него в отражении твоих глаз. И каждая новая встреча для меня настоящий праздник. Я счастлива с тобой днем, и при свете Луны, и под проливным дождем. Ведь каждый миг рядом с тобой наполняет мое сердце теплом и нежностью. Моя любовь к тебе с каждым днем становится все сильнее, а моя жизнь обретает краски, когда ты рядом. И все, что я хочу в этом мире, это идти по жизни рядом с тобой. Я люблю тебя.